Я так не понял Сука Если мы выживаем Я выставлю в тикток А мы выживаем Лё! Дрон? Дрон, блядь! Пацаны, заебашь ты дрон! Кто Лиза? Кто я? Блядь, места нема, слушай! А я Да снимаем место! Да похуй? Да что похуй? за секунду, блядь! Я друже, от вас, что, блядь, вы что гоните? уйдете? Нас мы приехали, папа. Наталь, мы на СПХ ебачиваем. Да?